Всем привет! Меня зовут Светлана, и сегодня мы поговорим о рекламе мобильных приложений. Многие рекламные площадки предлагают различные форматы для рекламы мобильных приложений. Мы поговорим о самых популярных из них, о контекстных площадках Яндекс.Директ и Google Ads, а также о рекламе в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Одноклассники. Поскольку мобильные приложения устанавливают непосредственно со смартфона, их реклама охватывает только мобильный трафик. Пользователь, кликая по объявлению, переходит на страницу магазина и устанавливает приложение. В Google Ads для рекламы мобильных приложений предназначен специальный формат кампании для приложений». Они позволяют запускать рекламу одновременно на всех доступных площадках Google Ads поисковой и контекстно-медийной сети, в магазине Google Play, а также в других приложениях и на YouTube. В Яндекс для такой рекламы используется формат реклама мобильных приложений. Объявления показываются в мобильном поиске Яндекс, а также в самой большой партнерской сети Рунета – рекламной сети Яндекс. Также для рекламы мобильных приложений можно использовать рекламные кампании с целью установки приложения в Facebook – Благодаря данной системе рекламные объявления будут показываться на таких площадках, как Facebook, Instagram, Facebook Messenger и Audience Network. Объявления будут показываться в социальных сетях «Одноклассники» «Мой мир» и «ВКонтакте», а также в сервисах и приложениях Mail.ru Group. Существует вариант оплаты CPC, то есть оплаты за клик. Данная модель оплаты доступна в системах «Яндекс» и MyTarget. Для Яндекс при оплате за клики мы можем выбирать стратегию «Оптимизация конверсий» и выбирать желаемую стоимость установки. Также мы можем работать по модели CPM – оплаты за 1000 показов. Данная модель доступна в системах Facebook и MyTarget. В этих же системах можем выбирать CPI – оплату за install, то есть за установку приложения. Но стоит отметить, что данную модель рекомендуется использовать только после того, как будет накоплена статистика. Google при запуске рекламы мобильных приложений предлагает использовать целевую цену за установки. Первым делом после создания приложения необходимо опубликовать его в Play Market или App Store. Далее уже каждая рекламная система выдвигает свои требования для настроек. В Google при настройке рекламной кампании в поле поиска необходимо указать название приложения, пакета или издателя, а затем выбрать необходимое в появившемся списке. Если приложение предназначено для Android и распространяется через Google Play, то в аккаунте можно настроить автоматическое отслеживание установок в качестве конверсии. Если мы продвигаем другое приложение, то необходима дополнительная настройка отслеживания конверсии. В Яндекс для запуска рекламы мобильного приложения необходимо указать ссылку на мобильное приложение в магазине, название приложения и выбрать трекинговую систему. В MyTarget при настройке рекламы приложения достаточно ввести ссылку на него. В Facebook механизм запуска рекламы немного сложнее. В первую очередь необходимо зарегистрировать приложение в панели приложений Facebook. При регистрации необходимо связать приложение с аккаунтом Business Manager и указать данные рекламного аккаунта, Сделать это может пользователь, обладающий правами администраторов приложения. Вообще приложение и рекламный аккаунт можно и не связывать, но тогда система будет оптимизироваться для кликов по ссылке. Поэтому рекомендуется все же устанавливать данную связь, чтобы показы объявлений оптимизировались именно для установок или вовлеченности для приложения. Под трекером мы понимаем систему аналитики мобильного приложения с возможностью отслеживания источника установок. При выборе трекера следует учитывать множество моментов. Прежде всего, стоит понимать, что существуют два вида трекинга – система отслеживания канала установок, а также in-app-аналитика для анализа демографии, геолокации и длины сессии пользователя. Принцип работы трекинга прост – пользователь кликает по рекламному объявлению, происходит редирект, в системе фиксируется клик. Далее пользователь переходит в Store и скачивает приложение. После того, как информация передается в систему трекинга, фиксируется установка. Независимо от того, какой трекер вы выберете, внедрять его нужно с помощью SDK – Software Development Kit. Проще говоря, внутри каждой системы трекинга генерируется код, который далее передает данные между Store, приложением и самим трекером. На экране вы можете видеть трекеры, применяемые для разных рекламных систем. Существуют как бесплатные трекеры, например, AppMetrica, так и платные решения, например, AppsFlyer. Платные решения точнее анализируют источники трафика и имеют более широкий функционал. Пуш-компания – это таргетированные пуш-уведомления пользователям приложения. Пуш-уведомления приходят на смартфон пользователя через мобильное приложение и при этом вовсе не обязательно, чтобы оно было запущено. Когда пользователь разблокирует экран смартфона, он увидит это сообщение. пуш компании позволяет увеличить вовлеченность пользователей, увеличить число активных пользователей, завершить воронку конверсии, а также увеличить число уникальных пользователей в различные промежутки времени – день, неделю или месяц, и помимо этого увеличить доход от одного пользователя. Также важно учитывать стики-фактор, степень липкости – это отношение ежедневных уникальных пользователей к их количеству за месяц. Чем чаще пользователи открывают приложение, тем выше стики-фактор, а значит, приложение более интересно. Также важен показатель длительности сессии – время от запуска до закрытия приложения пользователя. CPI – цена за установку и само количество установок. Таким образом, мы рассмотрели основные площадки контекстной и таргетированной рекламы для мобильного приложения. Важно подходить к продвижению приложения комплексно и периодически проводить анализ работы рекламных кампаний, чтобы понимать, какие рекламные инструменты наиболее эффективны для вашего приложения. Надеюсь, данное видео поможет вам в продвижении вашего приложения. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!